Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я бы хотел спросить, на каком этапе пути я нахожусь? Вы находитесь в тяжелом периоде жизни сейчас, который рушит вашу жизнь. Поэтому я вам дал микрофон, чтобы вы поняли, как действовать, что делать. Вам надо просто сначала понять, что такое бывает в жизни, что время рушит жизнь. Цель его вас ломать сейчас. Время вас ломает. Это его цель. Это кажется очень несправедливым, но это нужно в жизни для человека для того, чтобы он поднялся на следующую ступеньку жизни. У нас есть ступеньки жизни. Каждый стоит на своей ступеньке. Для того, чтобы перейти на следующую, нужен стресс. Невозможно просто так туда перейти, нужно это сверхусилие. Это не как ступеньки в подъезде, понимаете, идешь и забыл, что поднимаешься. Каждая ступенька жизни требует сверхусилий, и вы сейчас закарабкиваетесь на следующую, на которой у вас будет больше веры в жизни, больше понимания близкого человека. Ваша судьба сейчас бьет вам по личным отношениям и по вашему пониманию всякой личности. У вас рушится чувство собственного достоинства сейчас. Время так действует. То, что вы считали в себе силой, теперь оказалось слабостью и так далее. Но это просто для того, чтобы вы развивались, чтобы вы знали. Как только вы встанете на правильный путь, это весь этот кошмар закончится. Есть только одна цена, которую вы должны заплатить. Вы должны учиться быть стойким. Надо учиться. Вот, вот девушке, женщине нужно учиться принимать и прощать. Она слишком стойкая, которую я сейчас говорил. А вам надо учиться быть стойким. Вы наоборот слишком мягко себя ведете. Вам надо учиться быть стойким и терпеть и достоинство свое проявлять в отношениях. Когда человек не чувствует себя достойным в отношениях, через него не идет любовь. Вот есть красивые люди, которых любят, а есть некрасивые, которых не любит. Красота зависит в человеке только от того, насколько он достоин. Если человек чувствует себя достойно, он сильный, он победитель в жизни. Не, не узурпатор, а победитель. Победитель означает, что побеждает самого себя, а не других. То тогда, если человек себя побеждает, он совершает аскезы в жизни, он трудится над собой, прощает терпит, ведет себя крепко в жизни, крепко, то тогда от него начинает исходить такая сила, которая приносит счастье близким людям. И близкий человек не, не унижает, не пренебрегает тогда, он, ему нравится жить с таким человеком. Но если человек, который, с которым я рядом живу, он ломается, становится слабым, тогда через него счастье уже не идет Через него идут страдания в этом случае. И противно, неприятно жить с таким человеком. Поэтому, как бы тяжело нам не было, мы не должны слабость свою близким людям показывать. Мы не должны становиться беспомощными, слабыми и несчастными. И что касается женщин и мужчин, это одно и то же. И тогда мы всегда будем красивыми и желанными но если человек становится жалким, несчастным и разрушенным, то он никому не нужен. Потому что от него не идет энергия красоты. От него исходит только страдания от такого человека. Поэтому мы всегда должны быть сильными в сердце, а сила берется от Бога. Те люди, которые опирались на себя, всегда сломлены. Все, кто вот самодовольные люди, они всегда будут сломлены судьбой. Если вы видите человека, который вот так ходит, такой деловой, это значит, что он предвкушает свою разруху вот этим вот самым, понимаете? Это значит, что он очень скоро будет сломлен. Настоящее чувство собственного достоинства означает опора на Бога. Когда просто какой-то раввин идет и он молится постоянно, видите, он сильный внутри, это значит, что его никогда не сломать. Понимаете, когда человек на Бога опирается, его никогда не сломать. Ломаются только те, кто опираются на себя. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли. Постарайся себя не терять. <решит> <решит> Все, в песнях есть. <решит> на себя не надо опираться, верить в себя не надо. Надо учиться опираться на Бога, верить в Него. Научитесь верить в Бога, помнить о Нем, научитесь думать о Боге, и вы почувствуете себя достойным, как силы наполняют вас, и близкие люди не будут вас попирать, ну, то есть не будут ломать вас в жизни. Если вам есть что-то мне сказать, скажите. Мне кажется, я Видите, мужчины, они не любят говорить, поэтому мне приходится самому говорить. У меня был такой эпизод в жизни, когда мы женились был свадебный стол, и все родственники нам благословения свои говорили. И отец моей жены встал, решил сказать благословение и сел. Жена к нему подошла, обняла и говорит, папочка, у тебя самое лучшее благословение. Трезвый был. Не смог сказать просто. Мужчины не любят говорить много. Они действуют, делают. Я что-то не так вам сказал? Нужна обратная связь? Да. Ну хорошо. Слушайте лекцию, лекции и все поймете.